Когда люди ругаются или скандалят, то очень часто они пользуются такой фразой. Ой, гори оно все огнем, и будь что будет, и тому подобного рода вещи. То есть во время скандала человек может проявляться, то есть говорить то, что он думает, делать то, что он делает, и тому подобного рода вещи. И состояние хорошее, то есть это мы. Позволяем себе быть собой. На один маленький момент. Мы же на самом деле не те люди, которые ругаются, которые активирует вот эту вот агрессию и тому подобного рода вещи. Но почему происходит именно так? Очень часто это скандалы нужны для людей, которые не могут высказать свое мнение в другой ситуации. Они терпеливые, они что-то делают так, чтобы понравиться другим людям и я заметила, что иногда Особенно с годами, то есть люди уже очень не 20 лет, начинает вот это раздражение быть в течение жизни рядом с этим человеком. Мы сейчас начинаем говорить про токсичных людей, еще какие-то вещи. Откуда же этот токсикоз? Когда я раздражен, «Я могу говорить то, что я хочу». В голове у нас укладывается именно этот сценарий жизни. И тогда получается, что человеку как бы всегда нужно быть в раздражении. Более того, часто эти люди имеют проблемы в личной жизни. Особенно если у них не было пары. Согласитесь, мало кому хочется общаться с раздраженным человеком. А уж тем более, когда мы встречаем таких людей, понимаем, что как же я с этим человеком буду жить всю жизнь. Ну это сложно. Что здесь можно сделать? Наверное, вы уже поняли, что если человек, который постоянно в раздражении, и это единственный способ его выговорить то, что он думает, и то, что он считает нужным, здесь самый простой способ просто прекратить это. То есть вы взрослый человек, вы имеете право говорить то, что вы хотите всегда. Нравится? Говорите «да». Не нравится, говорите «нет». И неважно, каким тоном вы это сказали. Вы скажете свое веское слово, и вас услышат. Если вы хотите понравиться человеку, вы так и скажите. Ты знаешь, мне это не нравится, но ты мне очень дорог, я хочу тебе нравиться. Поэтому можно сделать по-другому. Согласитесь, в моей фразе нету агрессии, нету конфликта, нормальным тоном это сказано. И тот человек, ради которого вы так стараетесь, возможно, он заметит это. Но только что мне рассказали интересные вещи, когда человек очень много помогает по хозяйству женщинам, а почему-то личной жизни с этими женщинами не получается. Возможно, то, на что рассчитывает человек, помогая женщинам, они не знают об этом. Они думают, что человеку нравится быть полезным, помогать, что-то делать руками и тому подобного рода вещи. А чего хотят эти женщины, насколько они готовы к чему-то, и почему рядом с ними они себя чувствуют только хозяйками, которыми нужна помощь, Это история умалчивается. Поэтому чем больше вы говорите с людьми, и не о погоде, о природе, а о том, что вас волнует, о своих чувствах, о своих эмоциях, тем осознаннее ваша жизнь, тем больше понимания между вами, и тем больше понимания между собой и этим миром. Поэтому можно кричать и ругаться, а можно говорить свое мнение в другое время, в другом месте или с этими же самыми людьми. И как говаривают, как раз тех, кто говорит шепотом, а не тех, кто... Подумайте на досуге об этом.